Привет всем! Многие ждали продолжения истории И, к сожалению, продолжение Последовало по пессимистическому сценарию И быстрее, чем я думал Ну, в общем, надо это для истории зафиксировать Вот я обещал, собственно, господину Женскому движу, что я это зафиксирую я это делаю Вот И, собственно, к сожалению, на этом наш так сказать, Диалог, в общем, уже прекратился Потому что все уже состоялось, никакой зарубы сейчас не будет Сейчас я расскажу, что, собственно, произошло Чего вы не видели, если вы не видели Наши переписки Значит, я буду излагать, ну, так, как, как вот... Примерно, как это было бы в суде. И даже приведу чуть попозже цитату из фильма, очень даже по теме. Значит, свидетельство первое. Цитата из нашего первого разговора, который состоялся 3 декабря 2020 года. Конкретно место, где мы заговорили. Тему поднял не я, тему поднял женский движ. Значит, заговорил, типа, что... Надо проверить, он не верит ни одному утверждению мужского движения, буквально так сказал, никакого, видимо, движения вообще, но вот сказал, что, типа, нужно проверить хотя бы одно из их утверждений. Вот, мы заговорили про опрос, как насчет спросить отцов, нужны ли дети им, сколько можно за них отвечать, да, то есть сколько можно спрашивать там женщин, феминисток, там у долбанутых, типа там Пушкина Попова, и там, не знаю, и нашего комитета Госдумы, пора спросить самих мужчин. И вот что по этому поводу было сказано, цитата. Может, Ирия, давайте давайте с вами сделаем э, правильно и точно следующим образом. Потому что ну, я вам конкретно показываю, что ни одно из утверждений мужского движения не, не выдерживает ни малейшей критики, потому что нет никакой обобщенной статистики. Это только разрозненные какие-то случаи. Вы говорите, нет, это не так, и все равно не предъявляете никаких доказательств. Давайте возьмем один вопрос. Вот давайте возьмем вопрос э, на то... Что мы там по поводу алиментов, да, по-моему, какой мы можем сделать опрос, выборку, давайте проведем критерии, которые, по вашему мнению, будет э, наиболее объективно показывать, э, с, а, с, а вот что, что, а что мы можем про них спросить, вот алименты. Давайте, И, если вот. задавать женщинам вопрос типа, а, типа вам хватает тех алиментов, это, это как бы сама постановка Но вопроса, она блядь. уже... Смотрите, ну... Посмотрите. давайте возьмем один из тезисов мужского движения. И проверим его просто. Вот давайте возьмем тезис о том, что э, большинство мужчин хотела бы совместной опеки, при которой бы половина э, проживала с отцом, половину с матерью, чтобы дало основание для освобождения да, Как мы можем, как мы вот два частных лица, можем получить в серьезные это данные в таком вопросе? Давайте последовательно. Этот это, вопрос... это, это очень хороший вопрос, да. Хороший вопрос. Да. Вот, я утверждаю, утверждаю, на основании пока своего субъективного, личного, но достаточно продолжительного опыта юридической практики, что отцы не хотят этой совместной опеки. Они с удовольствием спихивают детей на матерей, и э, им неинтересно, что там, как платить 10 копеек своих, только отстаньте от меня. Вы утверждаете обратное, ссылаясь на какие-то там массовые протесты или чего там выступления в Америке. Я за Америку не знаю, я говорю за нашу за наш конкретную э, страну, за нашу Россию, э, Украину и страны бывшего Советского Союза. Давайте с вами вопрос подходящий. Ну, очень даже подходящий. Вот давайте сами придумаем и э, поставьте э, к своим подписчикам э, варианты, как это можно проверить, так чтобы объективно установить истину. И я на своем канале сделаю огромнейшее объявление о том, что на самом деле это не миф мужского движения. Лично я на своем канале размещу на канале, который посвящен разоблачению мужских мифов, я скажу нет, извините, да это действительно так мы опросили. На данный момент Исходя из моей личной практики, моих коллег, это не так. Мужчинам дети не нужны. Не нужны. Они просто хотят ими поиграться и быть воскресными папочками. Я полагаю, достаточно длинная цитата, в общем, и суть передает. Опять же, кто вдруг подумает, что это выдернуто из контекста, ссылка на оригинал. В общем, у нас есть ряд заявлений, да, значит, была предложена постановка вопроса. Оба согласились, что у нас нет никаких... У меня нет карманного рейтингового агентства. Была прямая ссылка к аудитории. Я это понял как свою аудиторию, абсолютно. О какой еще аудитории я могу говорить? Какой? аудитории журнала «Космополитен», что ли? Я говорю о своей аудитории, естественно. Где я могу сделать опрос? А, значит... Женский дыш обещал, что называется, съесть шляпу на своем канале, но учитывая, что уже произошло, я думаю, что ничего он не сделает, вот, потому что, как бы, тут был целый ряд уже, уже доказанных и, ну, совершенно, ну, достаточно объективно доказанных, там, лжи, либо ложных установок, от которых ни от одной он не отказался и, думаю, от этого тоже не откажется, то есть сейчас он, я сейчас покажу с цитатами, с скриншотами. Значит, что случилось дальше, собственно, на этом мы и расстались. Дальше, вообще-то, те, кто живет у меня на канале, все знают, что дальше, вообще-то, я сделал этот опрос. Сейчас я выведу его на экранчик, чтобы он у нас остался на памяти Вот он. Опрос состоялся, по-моему, ну, где-то быстро, буквально через 2-3 дня примерно, значит, я сформулировала вот так, как сформулировал, и вот ответы, которые мы получили. Все это знали. Это один месяц назад. То есть это сегодня у нас какое, 16 число, то есть примерно где-то в районе 15, числа, 15 декабря. То есть прошло неделя, да, где-то. Ну, чуть, -чуть, чуть больше недели с момента каста. Ну, во-первых, это уже задним числом понятно, что женский движ этого не видел. Вот, типа, ну ладно, не видел. Значит, я на всякий случай зачитаю, так сказать, для, опять же, поскольку мы типа как в суде виртуальном, Моя формулировка вопроса. Эксперимент на аудитории, на своей аудитории, только для мужчин, под честное слово. Ответьте вы лично для, за то, чтобы ввести совместную опеку и одновременно отменить алименты. Важно, я уточнил, примерьте ситуацию лично на себя в случае развода или разъезда. То есть я вот в такой формулировке. Кто считает, что эта формулировка необъективная, сказать, ничем не могу вам помочь. Вот. Я сколько бы раз не переформулировал, я формулировал бы ее точно так же. Единственное, что, может быть, я мог бы сделать другую формулировку вопроса для матерей, допустим, там, какой-то более. Но это был опрос мужчинам с примеркой лично на себя, то есть не про, не про соседей, не про каких-то коллег и так далее. Нет, лично про себя. Люди ответили то, что ответили. Пока, насколько я знаю, в России других опросов на эту тему нет, так что я обладатель единственного опроса, где поучаствовал нас 528 человек, из них 96% ответили «да, хочу равную опеку» на этих условиях, и 4%, которые мы даже не можем пол проверить, то есть, может, это женщины, например, были, я не знаю, ну, пусть будет мужчина, неважно, 4% сказали «нет, хочу только алименты, выходные и выходные общаться». То есть, это прямая противоположность того, той установки, того посыла, который двигал женский движ, ссылаясь на свою там обширную юридическую практику. Вот что означает выборка. Это называется selection bias, да? Смотря у кого спросить и как спросить. Но мне мой вопрос нравится, в общем. Кому не нравится, что называется, ничем не могу вам помочь. Но дело не в этом. Судя по всему, про это он не знал, что это вообще состоялось. И проходит. Это, это происходило, по-моему, как раз в поездке был, не помню, где я был, наверное, еще в Перми. А... Да, на всякий случай, каким-то чудом он мне написал он написал комментарий, я уже не помню, куда. Потому, да, я его уже заблокировал на всякий случай, то есть его здесь уже не будет. Только если под чужим ником, в общем, я, что называется, мой разговор с женским длинным уже закончился. Он написал комментарий типа, что-то типа, куда вам писать. И я ему в комментарий написал, как я редко, но делаю такое, да, потому что я редко комментарии вообще читаю, например, вот к этому самому касту, который я сейчас только что цитировал. К нему 750 комментариев. Ну, кто в здравом уме ждет, что я их все прочитал? Конечно, я их не читал. Я всем говорил, говорю продолжаю говорить, что если вы хотите, чтобы я гарантированно прочитал, нужно присылать на почту. Почту, во-первых, я ему лично отправлял. Вот, не знаю, скриншот сохранил или нет, но, в общем, точно отправлял абсолютно. Это был ответ на его комментарий, типа, куда вам писать? Отправил. Но для тех, кто, что называется в танке, вообще-то, да, вот так выглядит канал. Заходим в раздел «О канале» пролистываем до деталей и нажимаем «Посмотреть имейл-адрес». Вот, собственно, все что нужно узнать, куда написать владельцу канала. если он, конечно, разместил. Я разместил давно. Так что проблем в этом не вижу. Видимо, все это прошло мимо. Видимо, потому что я не знаю точно. Значит, видимо, он куда-то начал какие-то комментарии писать и, наверное, предлагать какие-то свои формулировки. Я об этом тоже не знаю. Но, короче, продолжение истории случилось у нас, когда это было 2 января. Значит, он выкладывает ролик. Где иронизирует на тему алименты нужно отменить Я от чистого сердца, поскольку я в, я в полной уверенности, что, во-первых, он все еще думает, что мне написать Потому что мне ничего не приходило на почту, у меня нет ни одного письма от него Во-вторых, что он видел опрос и просто переваривает, не знает, что с этим теперь делать Значит, я пишу от чистого, там там какая-то речь шла, там я сейчас не буду в этот ролик углубляться Короче, просто мы вдруг перешли к другой теме я пишу там про добровольность договора, что-то вот и я, собственно, указываю те самые данные в, в... в... в своем ответе, которые... которые были получены из вот этого вот опроса. Я именно их указываю. То есть я на них ссылаюсь уже, как на данные. Я говорю, договор – добровольная вещь. Только 4% готовы договориться, в кавычках, на ребенка тебе, а с меня алименты. Так что это будет удел очень небольшого меньшинства. Речь шла что-то там про какой-то юридический договор, про раздел детей. Значит, кто-то из преданных зрительниц начинает со мной переписываться. Я не знаю, зачитывать это или нет. Ну ладно, давайте зачитаю, раз уж мы типа в суде виртуальном. Значит, это дама, я так понимаю, из, из его комментаторов преданных. Если вот так сейчас мужчинам поставить, что дети, дети будут оставаться с ними при разводе, думаю, у них случится еще больший стресс. Она заботится о нас. Какой забота, какая спасибо. Для неподготовленных и не готовых к этому. Смотрите мою серию кастов э, «Детский фрейм». Там эта тема раскрыта более чем полностью. Чем от элементов э, ф, ф, и половину прожиточного минимума ребенка? Рождаемость э, упала бы еще больше. Может, э, царям до 19, 1917 года и нужны были рабы, которых все равно на войну отправлять? Я не знаю, к чему это все, правда, до царя... То есть мой аргумент был типа, что люди до революции как-то обходились без элементов, ничего жили и никто не умер. В общем, сраждаемся, все было хорошо. Значит, молодыми, с которыми они вряд ли вернутся, поэтому им ваши лозунги, может, и приглянулись бы. А сейчас на кого они ориентированы? Нет субъекта, для которого они были бы интересны. Вот субъект, для которого они интересны. Для тех, кто в танке еще раз. Вот про кого я пишу. Я, когда все свои касты делаю, я примерно ориентируюсь вот на такую аудиторию. Я ожидал такого ответа примерно, и такой ответ примерно получил. Я им доволен. Он примерно отражает мое, э, так сказать, трезвое восприятие мира. Вот я когда взвешиваю, думаю, ну кому, как, кто на самом деле будет за или против? Какой примерно? Я бы тоже сказал, что ну так я бы наценил 90-95%. Ну вот, там, примерно так получилось. Дальше идет. Я опять говорю, повторяю. Потому что человек не увидел, на что я сослался. Я говорю, 96% хотят совместную опеку. Если вы что-то даете или не даете, разрешаете или не разрешаете, то это не договор а и не права, и не обязанности. Значит, опять, это опять она же, видимо, не понимает. Вы не даете сведения, чтобы подтвердить свою точку зрения, хотя бы какой-то опрос. Третий раз и уже четвертый раз, те, кто в танке, Татьяна Станк, опрос, вот он, еще раз скриншот, пусть останется для истории, вот он. Я про него говорил. Хоть какой-то опрос. В блоге ранее обсуждали совместную опеку. Что-то не смогла найти то видео. Не знаю про какое на видео, а про то видео, которое вот у нас сейчас 700 комментариев не смогла найти. Ну опять я могу только руками развести. Совместная опека в принципе изначально возможно. Давайте покрупнее сделаю. А... Совместная опека в принципе изначально возможно. Где это было? Где это было? Если родители оба в адеквате и могут друг с другом договариваться. Если люди друг с другом могут договариваться, зачем семейный кодекс? Непонятно. Подобные пары и сегодня могут все это делать. Суд рассматривает дела по существу, только если родители не договорились. Я так сказать, до истории все это зачитываю. Я понимаю, что все это можно в графике оставить. В нормальных семьях даже при разводе родители могут договариваться, исходя из интересов ребенка. Суд у них ничего не решает. На основании договоренности он выносит свое... Ну, я не знаю, к чему это все, к тому, что, видимо, семейный кодекс можно зачеркивать. Я вообще согласен, я в этом смысле поддержу. Но не думаю, что в вашем случае это было решение проблем. Более того, сколько бы я ни просил представить реальные примеры, там, где такая практика есть, в том числе негативные, чтобы изучить понять опыт, ничего не дали. Негативная практика, это имеется в виду, так да, понимаю, она, она говорила про, про совместную опеку. Пока негативных примеров совместной опеки не существует, насколько я знаю. Кто если знает такой пример, что в стране вдруг вот жили-жили-жили-жили, хоп, ввели совместную опеку и стал полный пипец. Так, ссылку в студию, а иначе пока вот это, что называется, на вашей стороне тезис. Значит, тут проснулся владелец канала. А откуда вы взяли, что почти все хотят совместной опеки? Я ему пишу, потому что я уже об, об этой говорил и скриншоты писал там, и был уверен, что он в курсе. Пишу. И в 35 раз вы лично предложили сделать опрос. Лично предлагал, вы сейчас все слышали. Я давно сделал раздел сообщества на моем канале. По США есть цифры на уровне штатов. 75% и больше за, причем это и мужчины, и женщины он утверждает. «Мы договорились при всех не делать опрос среди своих». Вы слышали сейчас в этой цитате, что мы не договорились не делать опрос среди своих? Мы договорились прямо о... о противоположном. Сделать опрос среди своих, потому что никаких других своих у нас нет. В конце концов, хотел сделать среди своих, но делай среди своих собственных женский дыш. Кто он запрещает? То есть, он говорит, мы договорились, мы ни о чем не договаривались. Нет никакой ни переписки, ни подтверждения. «Выработать сначала, как объективно его провести? С кем он договорился, идея, я не знаю». Вы в нарушении всех договоренностей, договоренностей, которых я даже не видел глаза, захерачили опросник, даже не согласовали со мной. По поводу, знаете, вот этого вопроса, формулировки. Ну, во-первых, никакой договоренности про формулировку вопроса не было, но, что называется, это лично женскому движу и всем остальным, кому не нравится вопрос. Поцелуйте мой мохнатый зад. Цитата из «Люди в черном». Я вот формулирую вопрос так как люди его должны были бы сформулировать. У вас другая формулировка? Формулируйте. Не нравится? В жопу себе засуньте. Вот. Что, что вам не нравится? По поводу не нравится. Пожалуй, пришло время сделать цитату судебную. Я ее сейчас вставлю на английском, чуть-чуть ускоренно. Кто видел фильм, то знает, о чем там говорят. Кто не видел, я обещаю после окончания я вставлю титры в это место. Но просто там тоже речь идет про судебные разборки. Сейчас. Очень хороший фильм. In other words, it acts as a drug. Object to the question. It acts as a drug on Object the body. Object to the form. It acts as a Object. drug. Object. Well, you then go in here. Your objection's been recorded. She typed it into her little machine over there. It's on the record. So now, I'll proceed with my deposition of my witness. Does it act Dr. as a drug? Dr. Weigand, I am instructing you not to answer that question in accordance to the terms of the contractual obligations undertaken by you not to disclose any information about your work at the Brown and Williamson Tobacco Company and in accordance with the force and effect of the temporary restraining order that has been entered against you by the court in the state of Kentucky. That means you don't talk. Mr. Modley, we have rights here. Oh, you've got rights. And lefts. Ups and downs and middles. So what? You don't get to instruct anything around here. This is not North Carolina, not South Carolina, nor Kentucky. Это Миссисипи. с лица. будет частью этого и я нравится вам это или нет. Достаточно. Ну, в общем, перефразирую то же самое, что человек тут сказал. Этот опрос стал частью так сказать, истории этой вот такой, виртуальной, судебной. И нравится это или нет товарищу женскому движу и всем остальным, вертел я вас всех на одном месте, что он там нравится и не нравится. Засуньте себе свое «нравится» знаете куда. Я не буду с вами согласовывать, тем более то, о чем мы и не договаривались. Вот, моя формулировка вот, опять же, не нравится, ваши проблемы, не мои. А, далее, значит, продолжение, собственно, что-то там продоговорились. Вот. Дальше я в недоумении, потому что я, естественно, ничего такого не получал, не подтверждал. Что значит согласовать вопросы? То есть теперь, когда цифры есть, формулировка не нравится? Сделайте лучше и предъявите для сравнения. Да, ваш шанс все еще на вашей стороне. У меня нет карманного рейтингового агентства. Если бы и было, вероятно, сказали бы, что оно предвзято. В обычных опросах берут по полторы-две тысячи человек. У меня почти 600. Большой опрос, на самом деле, кроме шуток. К слову, наша договоренность так уж получил записана публично. Это я сказал. Переслушайте сейчас 0-0. Это я, то, то же самое, что я вам проиграл только что в самом начале, что называется. А, вот именно, Сергей, переслушайте внимательно. Мы установили, что нет ни критерия объективной проверки мнений в, о совместной опеке, ни вариантов такой проверки. Ничего подобного там не говорится. Я четко предложил, давайте у ваших подписчиков сначала спросим, как проверить желание отцов. Где он это предлагал, я не знаю, но неважно. Суть том, только потом, после того, как я согласую то или что-то с вами, то с подписчиками, как проверку провести, только после ее проведем. Более того, вы сами подчеркнули, что проведение поверхностного вопроса только среди ваших подписчиков будет необъективно. Мы с этим согласились. Опять же, кому не нравится, переслушайте сейчас 00 И далее отморозились от моих обращений. Отморозились. Ноль. Сообщений одного, ни одного. Лично к вам, наконец, начать выработку критериев. И вхерачили опрос тупо от себя и тупо на своем канале. Тупо, дорогой мой, то, что вы сейчас делаете вот здесь. Это было тупо. Вот. Очень порядочно, Сергей. Я, опять же, за свою порядочность, что называется, в данном вопросе могу ручаться. Вот. Не нравится? Поцелуйте мой мохнатый зад. Он у меня достаточно мохнатый. И на этом мы остановились, Сергей. Что надо прежде подумать, как опрос проводить, какие опросы, да, а потом его проводить. Опять отсылаю к цитате из инсайдера. Это будет частью записи, нравится вам это или нет. И уберите свою эту самую. Дальше. Это продолжение его же логики, то же самое. «Скиньте, пожалуйста, ссылку на США». Когда мы обсуждали голосом ссылку про США, я упоминал, что эта статистика свежая проходила в фильме «Стирая семью». Я в ответ. Человек говорит, «Скиньте, пожалуйста». Человек вежливо просит. Все еще, да, я вежливо в ответ говорю, документальный фильм, документальный фильм «Стирай семью» лежит во многих экземплярах на русском и английском. Целый эпизод в середине про законопроекты. Ссылка и пароль, он все еще доступен, прямо сейчас доступен. Ответ этого товарища – фильм «Законопроекты», опять МДшный треп. Значит, чтобы этот вот трепло, вот это вот пустозвонное адвокатское, что ему нужно было сделать? Ему нужно было… Ну, вообще-то, конечно, человеку надо знать тему про которые выступаешь, иначе какого хрена вообще лезть тогда в это самое, ну, общаться на эту тему, если ты вообще не в теме. Я, извините, выдерживаю вон эти восьмичасовые феминистские эти прогоны там, по восемь часов всякой дряни, просто чтобы знать, о чем они говорят. Вы выступаете тут что-то про совместную опеку, вы даже не соизволили даже фильм посмотреть. Но если бы вы увидели, то скриншот раз, более от про США, более 20 штатов в 2017 году э, рассматривали законы, э, что, в общем, чтобы принять совместную опеку в каком-то ее виде после развода. А вот в цифрах, прямо там, там, по-моему, была и более подробно. но, в общем, это то, что он, он бы увидел, если бы посмотрел, конечно, но же надо волю иметь, чтобы посмотреть. Мэриленд, 16 2016 год, 70%, Канада, 2017 год, 70%, Мичиган, 2017 год, 76%, Кентукки, 2018 год, 83%, Ахайо. 87% это из 20, да, то есть всего их можно было сейчас назвать, это на 17-й год, когда фильм, собственно, видимо, ну, материал собирался, тогда были данные. То есть сейчас, видимо, данные еще, наверное, выросли, скорее всего, все, что я знаю про Канаду, по крайней мере, данные еще выросли. И что человек в ответ пишет, Точ точнее, дальше был мой его, собственно, ответ, потому что я по-другому, пардон, но это был жидкий слив. Я, я сейчас тоже сам могу повторить. Ну, слушайте, когда задают вопрос, скиньте ссылку на США, в ответ вам дают ссылку про США, и человек в ответ пишет «Фильм, законопроекты, опять МД-шный Я начинаю понимать, почему, собственно, канал называется «Женский движ». Потому что... И правильно его называют было бы не «Женский движ», а «Бабский движ», да? Потому что вот это вот было... Это вот, ну, вот это вот... А, а вот этот обмен... Это как бы бабе свойственно, базарной, да? Когда вам нужно ну, замутить, нужно мутную воду сделать, чтобы было непонятно, о чем шла речь. И дальше он типа, типа пытается инициативу переходить. С вашей стороны именно так. Я вам многократно писал, предлагал, не писал ни, одно, ни одного письма. Ноль. Выработку критериев выяснения истины по совместной опеке. С вашей стороны жесткий мороз. Повторяю, ни одного письма. Потом э, славно известный подлюшный опрос. Понимаете, вот этот вопрос, вот этот вот, этот вопрос с моей стороны был подлюшный. Что это означает о том, кто это сейчас сказал, я просто за скобками оставлю. «Подлюшный опрос. Далее куча моих возражений. Куда возражений не знаю. Ноль реакции. Теперь, судя... Спустя, наверное, месяца, то и более, я, я трижды или четыре ставался на эти данные уже в своих кастах. Вы имеете наглость мне написывать по этому поводу. Сергей, вы подлюшный человек». Вот. Ну, вот что можно сказать про адвоката? Как бы это все-таки определенное мировоззрение, видимо. Собственно, если бы он опять же посмотрел вот этот самый фильм, который он смотреть не стал, кстати, в этом же самом эпизоде, где речь идет про поддержку и про принятие законов, там четко говорится, что есть совершенно конкретная группа, особая группа с интересами, с особыми, которая сопротивляется приему этих законов. И группа эта, о неожиданность, разводные адвокаты. Потому что это, блин, их поле работы. Я сейчас не хочу там вдаваться в анализ конкретной личности, там у него проблема с собственным папой у него там, не знаю, там какая-то повышенная связь с мамой, или просто он на этом бабке зарабатывает. Для меня это, честно, вот 35-й вопрос. Я стоял и стою. Кто считает, что это подлюшный вопрос, я считаю тот сам подлец. Вот это мое мнение. Думайте про меня, что хотите, мне абсолютно все равно. Вот, я и снова бы задал вопрос такой формулировки, и снова бы задал вопрос такой формулировки. И не хочу про это спрашивать ни у кого разрешения. Если бы я хотел спрашивать у кого-то разрешение, я был женат все еще на первой своей жене. Вот, я вроде не замужем за это самое. За женским движем. Скорее, ему, судя по имени, это предстоит однажды. Вот, так сказать, что мы имеем. Я пообещал, писал, вот я ему, да, типа, с недоумением писали спортлото, я пообещал, что я сделаю каст со скриншотами, где все вот это вот и изложу, собственно. И по, по поводу согласования вопросов, мой последний был ответ, собственно, да, что товарищ Маузер будет вас согласовывать. Что я имел в виду, граждане, что я хочу сказать? На этом месте я переключаюсь на Ветхий Завет, синодальный перевод. Где-то там, среди прочего, меня обвинили в хамстве. Я уже привык к тому, что люди, которые называют себя там, типа, продвинутыми православными, не знают, кто такой хам вообще, чем он знаменит. Вот, я сейчас, собственно, зачитаю кусок, которым хам знаменит, что означает слово «хамство» на самом деле. Я категорически не считаю, что с моей стороны было хамство, зато хочу аргументировать, что не только конкретный человек сейчас проявил хамство. Самое настоящее хамство в его строгом библейском смысле. Я хочу заострить внимание на таком явлении, как, скажем, государственное или общественное, да, такое явление, общественное хамство или государственное хамство. Чем у нас хам стал знаменит? Хам это один из, для тех, кто не в курсе, Хам это один из сыновей Ноя. Но это главный праведник, который единственный выжил после потопа. Хам выжил вместе с ним. И уже после того, как они приехали и начали жить там на новой суше, значит, происходит такое э, событие. Э, Си трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. То есть это типа прародители всех народов потом, да? Трех сыновей Ноя. Значит, Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженном в шатре своем. Здесь очень интересная тема, что, оказывается, праведнику, даже главному праведнику на земле, было не запрещено ни сделать вина, ни выпить, ни полежать ну, обнаженном там в своем шатре. Это было, видимо, частью нормы, вообще-то. Да? То есть это не считалось чем-то неправедным, по крайней мере, так, как это делал Ной. И увидел хам, отец Ханаана то есть это сын его будущий, Ханан «Наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Афет взяли одежду, то есть Сим и Афет, другие два брата, взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом, задом покрыли, пошли, чтобы не видеть, и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы, наготы отца своего. Но и проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. И сказал, проклят Ханаан». Раб-рабов будет он убрать и в своих. То есть он проклял внука. Не сына, не хама. Он проклял внука. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, ханан же будет рабом ему. Да распространит Бог и Афета, и да он в шатрах Симовых. Ханан же будет рабом ему. То есть народы этих трех... Есть такая легенда сейчас, это, это типа легенда есть, что, в общем, что именно... От хама произошли чернокожие негры. Ну, ладно, это, так сказать, за скобками оставим. Типа, на самом деле, это три народа, это три расы. Ну, это так, в скобках. И жил Ной после потопа 350 лет. Итак, к чему я все это? Да, умер, умер Ной, кто не знает. Всех же дней Нойвых было 950 лет, и он умер. Столько прожил Ной. Так считается. Оставляя за скобками документальное изложение... Насколько документально то, что изложено в этой главе. Именно здесь вводится понятие хамства. Итак, хамство — это в широком смысле неуважение к отцу, непочитание отца. Вообще-то это нарушение э, пятой заповеди, да, той самой. А, ну, здесь как бы хам совершил это действие в особо, в особо тяжком, скажем так, смысле, да, в особо тяжкой форме. И поэтому состоялось все то, что состоялось. По сути, если ну, так, по духу, как бы, да, вдумываться, что здесь произошло? Здесь э, неуважение и пренебрежение отцом в широком смысле. Поскольку это был единственный отец на тот момент, да? Ну, не считая внуков, естественно, да, то есть это был главный, главный отец на Земле в тот момент. Э, неуважение к, отцу, к отцовству в целом вообще. Причем одновременно дается не только как нельзя, но и как надо. А надо это как поступили два других брата, то есть они даже даже зная, что, ну, скажем так, то есть отец сделал что-то, что могло бы выглядеть предосудительно несколько среди всей своей жизни что-нибудь у человека наверняка есть к чему до него можно доколебаться. Как ведет себя почитающий э, там ребенок? Да? Он это, что называется, смотрит на это спиной, буквально, только чтобы не видеть и прикрывает. Это вообще-то имеет ну, психологическую трактовку под собой, на самом деле, если подумать. Если бы сейчас это комментировал, и наверняка, кстати, уже где-нибудь комментировал Джордан Питерсон, он бы по-другому это изложил. Но смысл в том, что что вы трактуете это образно, что буквально. И так и так вам дается негативный пример и позитивные примеры. Я считаю, что фраза «мужчинам дети не нужны» — это хамство в высшем своем пределе. Это даже хамство больше, чем, чем наверное, Ной, чем, чем хам сделал по отношению к Ною, мое такое мнение. И не просто это хамство существует, и оно постоянно присутствует там во всех СМИ, там в, в, в публичных выступлениях, по сути, оно у нас кодифицировано в законе, оно кодифицировано в, в семейных кодексах. И люди типа женского движа являются, как бы, это это типа, типа культа определенного, да, такого, ну, как его назвать, не знаю, пэгэн не знаю, можно назвать это гражданским культом, можно назвать это языческим культом. Но, в общем, это некая, так сказать, священная книга, которой они поклоняются. Она несет не просто книга, да, в ней есть определенное представление о том, что вы хорошо и плохо. Это люди, которые обслуживают эту систему, которые ее одобряют, они ей служат, они являются ее, ну, это как бы солдаты этой вот армии, скажем так. И так у нас устроена вся семейная сфера. Это, это наши, вот те, кто считает, что у нас там, не знаю, дружба, мир дружбы жвачка между церковью и семейным кодексом, что все нормально, когда, там, когда священник просит сначала брак заключить, это люди, которые поощряют вот это вот отношение к отцовству вообще и к отцам. Подвести черту под всем, что я хотел сказать Отдельный вопрос, сравнительно мелкий, что конкретный человек, конкретно там этот женский движ, я уже, честно, не помню, как его звать, вроде он представлялся, но это не важно, конкретно то, что человек, так сказать, мелкий, подлый, вредный, хам, хам в таком настоящем библейском смысле слова, хам, такой гиперхам, я бы сказал, вот. Ну, помимо этого у него что-то там, видимо, с истериками и так далее, но очень женский движ, он не просто так себя называет. Ну, ладно, короче, его личные свойства, как бы, и то, что ему руки нельзя подавать, и ни одного комментария даже не, не надо на него писать, вот, что то есть все, человек на этом как бы, он, он как бы больше не человек. И не потому, что я его вычеркнул из людей, а потому что он себя вычеркнул из людей. Потому что когда люди не уважают отцов, с ним происходит вот то, что в этом самом куске Библии написано, которое я только что зачитал. Это как бы не человек в библейском смысле. Это вот ну, проклятый раб, который, дети которого должны прислуживать нормальным людям детям нормальных людей вот так вот кроме того поскольку он сам считает что его можно легко устранить и в общем то есть, то есть ему, когда он говорит про мужчин в целом он говорит про себя естественно в числе прочих да то есть ему дети не нужны значит если его устранить дети не пострадают ну это же его собственный тезис как бы да то есть ничего тут нет оставляя в стороне личные негативные свойства конкретного человека хрен бы с ним Хамом больше хамом меньше как будто мне первый раз там что-то такое пишут У меня там заблокированных уже человек 30 наверное, набралось на, на канале все это, к сожалению, не снимает большой глобальной темы другой. То есть он же не является как бы отдельным явлением, каким-то ну, частным явлением. Это проявление масштабной политики. Как себя ведут госорганы, как себя ведут представители этой вот судебной... Как это назвать-то? Кто-то у посмана там на лекции говорил, говорит, «Я знаю, что адвокаты — это офицеры суда. Это, господа, говорит, офицер суда». Так они называются, вот по-английски так прямым текстом говорят. Это служащие, тип, типа служащие Фемиды, типа служащие правосудия. Типа, это наша типа опора, вот он, значит, то есть его работа в том, чтобы, ну, достигать правды, да, и правосудия. Я ничего не могу поделать с тем, кроме как оставляя, опять же, свои личные там пристрастия в стране, что, в общем, ну, понятно, у меня глубокое ощущение, что однажды, когда будет большая перемена, а она рано или поздно будет, просто вопрос только, будет она мирным путем произведена или она будет через пертурбации аля там БЛМ в Америке. Но и в том, и в другом случае, я думаю, что людям вот, типа женского движа и работающим в этой индустрии, им светит что-то, ну как минимум, что-то типа иллюстрации. Потому что это солдаты. Солдаты совершенно конкретного, скажем так, конкретной армии. Вот смотрите, есть даже статья, которая даже сейчас очень похоже звучит. Смотрите, я вам зачитаю два кусочка из ныне действующего Уголовного кодекса российского. Смотрите, сейчас я пропущу специально... Это кусок из статьи. Уголовная ответственность устанавливается за действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем, важно, путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствия деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Это из формулировки статьи. Среди наказаний. Санкция носит альтернативный, частично кумулятивный характер, предусматривает назначение следующих наказаний. Лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, с ограничением свободы на срок от 2 до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь. Я подчеркиваю, речь идет про действующий уголовный кодекс. Статья, которую я только что зачитал, называется статья 357. Называется она «Геноцид». Как хорошо видно, что все формировки уже сделаны. Здесь не хватает маленькой поправки. Маленькой. Как вы видели, здесь написано полное частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Сюда достаточно дописать одно единственное слово. Вы все знаете, какое. И все остальное можно оставить, как есть, в принципе. Оно будет действовать. Это будет нормальная статья, заслуженная совершенно, про правильных, про соответствующих людей до смертной казни, той самой, против которой э, борется ЭМД. То есть они типа, как бы, считайте, что возражают против того, чтобы смертная казнь, ну, хотя нет, они прямо не выражаются за смертную казнь, и против, они за равенство. Но, в общем, типа, вот тот, тот, тот самый случай, когда за такие вещи применяется смертная казнь. Были ли у нас какие-нибудь э, прецеденты в истории, когда, ну, скажем так, по не очень хорошо формализованным так сказать, проц процедурам, э, с такими людьми расправлялись довольно массово. Вы знаете, есть. Я знаю несколько записей хороших. Сейчас я вам одну из них покажу. А, дело происходит... Это известный ролик, да. Дело происходит э, 5 января 1946 -го года в центре города Ленинграда. А, главные герои... Я без звука запущу. А, главные герои это, а, по-моему, сотрудники СС осведомители и кто-то там из отличившихся расправами над мирным населением. Посмотрите, как дешево и сердито, без отмерения там веревки, без всяких вот этих ломаний шейных позвонков. Смотрите, как люди четко, просто и конкретно подходили к этому вопросу. Дело происходит уже, заметьте, это не военное время. Дело происходит после войны. Смотрите, подвое на борт, бортовой грузовик, две петли, дали газ. Вот, собственно, и все. Всенародное гуляние. Вот, господа, у меня такое ощущение, что если что-то радикально не поменяется быстро, то, так, это уже из другого места, потому что это происходило не в одном месте. У меня такое ощущение, что однажды мы что-то такое увидим. И товарищ женский движ и Ижи с ними однажды вот будут стоять на таком бортовом грузовике. Вот, и Я лично, вот, совершенно лично не против нажать на газ на этом грузовике. На этом у меня, пожалуй, все. Хватит, я сказал, достаточно. Тему женского движа закрываю. Вот. Данный еще раз, так сказать, это могильный камень ему будет. Я думаю, можно ему на могилу это нанести будет. Вот. Ну, на этом у меня, собственно, и все.